Всем привет! Меня зовут Нес. Хочу вам рассказать классный способ приема ванны, который поможет вам не только сделать вашу кожу более мягкой, гладкой, волосы шелковистыми, а поднимет настроение и пополнит ваш энергетический запас. Что же нам для этого нужно? Ну, Для начала набираем ванну теплой воды. Я люблю погорячее, особенно в холодные зимние вечера. Туда насыпаем морской соли. Я беру с экстрактом с жижеба. Так кожа будет еще мягче. Но вы можете взять и обычную морскую. Добавляем туда пару колпачков хвойного экстракта. Он продается вот в таких бутылочках. Может быть у вас какой-то другой. В сути не меняет. Очень хорошо поднимает иммунитет. Заряжает энергией, бодростью. А главное успокаивает нервы. После этого нам понадобятся свечи. Я беру чаще всего три на, по одной свечи на каждую стихию, которую мы используем в нашей ванночке и расставляю две возле головы, а две возле ног. Здесь по центру у меня стоит подставка под благовоние. Благовоние лучше брать безосновные тибетские, там чаще всего в основе более 20 трав, либо брать пыльцовые индийские. Какие масла там будут использованы в этих палочках, не сильно важно. Но если перед сном вы сильно перенервничали, можно взять лавангу, сандал. Они очень хорошо успокаивают нервную систему. Еще в ванну можно добавить пену для ван. Либо если нет пены для ванн, возьмите гель для душа вот под саму струю, когда льется в ванну. Немножечко налили, ну там грамм 10, наверное. Этого будет достаточно для пенообразования. Либо шампунь для волос много не нужно эффект достигнется даже от малых доз зажигаем свечи поджигаем наше благовоние гасим свет в ванны залазим туда включаем какую-нибудь медитативную музыку главное чтобы она была спокойная расслабляющая можно найти на канале youtube примеры медитации Желательно, чтобы там получасовая была, чтобы вы не отвлекались на всякую рекламу. Ложась в ванную, мы представляем, как огонь сливается в ванную. И ванна наша полыхает благодатным огнем. После мы добавляем в эту стихию дыма от благовоний. Активируем стихию земли в хвой. Все это мы мысленно представляем. И обязательно подключаем сюда саму воду, в которой мы находимся. То есть у нас четыре свечи, 4 стихии. Плюс добавляется очищение от соли. Соль очень шикарно снимает любой негатив. У нас добавляется сюда ароматерапия. Хвойный экстракт повышает иммунитет, успокаивает нервную систему. Благовоние, которое мы выберем, скорее всего, она тоже успокоит вашу систему и прочистит сознание от негативных энергий. Огонь выжгет все негативное, вода все это смоет. Смотрите другие мои видео по улучшению энергетики, наполнению жизненной энергии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до скорых встреч! Пока-пока!